Ну а пока мы сыграем в конкурс, который называется «Разминка». И в «Разминке» вопросы задают участники жюри, члены жюри. И я думаю, если, если нам не хватит пяти вопросов, возможно, кто-то из зала, Руслан, возможно, кто-то из зала вдруг захочет что-то задать. Ну там, один-два вопроса. Поэтому готовьте вопросы, и кто первый прибежит, тот молодец. Ну а сейчас Динар Ягудин, встречайте нашего уважаемого Динара. Друзья, всем привет! Здравствуйте, команда. У меня вопрос такой. На самом деле, сейчас я нахожусь в отпуске. наконец вот целый год работал, вышел в отпуск. Сейчас сижу вот журик на Квн, и у меня вопрос такой: чем еще себя занять в отпуске? Отличный вопрос от Динара. Динара, как Супер. А где работаешь? Да, действительно. Вот ты сказал, работаю в отпуске весь зал спрашивает. Но мне кажется, то, что я работаю в Таспиртпроме в учебном заведении, говорить это плохо. А. -а, -а. Таспиртпроме работаешь? Да. А, -а ничего себе. Нормально у тебя отпуск? Итак, первая команда – это сборная КФУ Нелабуга. Чем еще себя занять в отпуске? Ну, можете команду собрать и финал к нам. Спасибо. Это команда Бум. Чем еще себя занять в отпуске? Ну, на краняк можешь поехать в деревню и объяснить бабушке, дедушке, что это такое. Спасибо. Командка не твоя. Чем еще себя занять в отпуске? Ну я в принципе девушка свободная. Нет. Как тебе Динар такое предложение? Я женат. Чем еще себя занять в отпуске? Вот сейчас мужиком на жены выходил, да? К нему подойдите, он вам объяснит. Спасибо. Чем еще себя занять в отпуске? Ну, например, вырастить гамункула. Чем еще себя занять в отпуске? На второй выше можешь поступить, пока руководство в зале. Фарет, чем еще себя занять в отпуске? Чем? Так, еще раз команда бум. Чем еще себя занять в отпуске? Продли отпуск, возьми декретный. Итак, это были все ответы. Поаплодируем командам. Спасибо, Динар. А на очереди у нас э, выдающийся квн нашего города Ильнур Мухлисов. Встреча. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Всем привет. Уважаемые команды. Вопрос такой. Действительно, только что выходил э, симпатичный парень по имени Рубин. Накачан и готов уже к весне, к лету. Я хочу выглядеть вот примерно так же, но заниматься я не хочу. Что делать? Я хочу выглядеть как молодой человек, вот, который выходил до этого на сцену, но не хочу заниматься в спортзале. Что делать? Жим Созвонимся. <звучит> а, хочу выглядеть здорово летом, как молодой человек, который был до этого на сцене. Не хочу заниматься. Что делать? Ну, я фотошопом хорошо владею. Это самый харизматичный фарит моей жизни. Фарит, а... Что я... делать, чтобы выглядеть летом хорошо, но не заниматься? Спроси у Руслана, номер там подскажет. Все. Понял, я записан на него в Инстаграме, я в курсе. Все. Итак, брат, вот такой вопрос тебе. Давай, а, Рубин выходил, здоровый такой качок. Вот тоже хочу, как он выглядит, но не хочу заниматься. Что делать? В КВН играем, мы все тут качки Согласен, вот еще один качок. Итак, что делать, чтобы не выглядеть примерно как ты и я? Ну, у меня я тоже в первое время не хотел заниматься, а <связывается> думаю пора начать. Давай. <связывается> Итак, э, это, не... это команда Бум. Э, э, хочу выглядеть летом хорошо, но не хочу заниматься. Что делать? <связывается> Уф, тем же страдаю. <связывается> команда кое нечего терять. Команда кое нечего терять. Э, э, хочу выглядеть летом хорошо, но не хочу заниматься. Что делать? Но есть у меня один знакомый химик. Итак, э сборная Кафу-Елабуга. Сборная Кафу-Елабуга, что делать, если... ну хочу выглядеть летом хорошо, но не хочу заниматься. Ходите рядом с дрыщами. Это я, Фарид. И сами Фарид, что делать? Хочу выглядеть хорошо летом, но не хочу заниматься. Ходи в костюме, в ростовом. Или работай аниматором. Спасибо. Или еще что-нибудь. Жить-те. Все, у меня жезл есть. Итак, попытка на морту. Что делать, брат, чтобы не выглядеть примерно как ты и я этим летом? Ну, можешь брать меня с собой, будешь выглядеть как соска на фоне меня. <связь> как соска. Отлично. Ну что ж, Ильнур, я думаю... Пару советов тебе понравилось. Что-то ты возьмешь на вооружение. Давайте поаплодируем Ильнуру Мухлисову. Мы двигаемся дальше. И еще один вопрос. Алексей Ищенко. Встречаем, друзья. Всем добрый вечер. Аудитория, как всегда, супер. КВНщики отлично, ведущие великолепно. Жюри идеально. Это значит вопрос в предыстории. В этом году... Был на международном э, фестивале КВН в городе Сочи, Красная Поляна. Э -э, представьте себе ситуацию, уважаемые КВНщики. Кто из вас вообще подписан на Инстаграм? Поднимите руку. У кого есть Инстаграм? У всех. Все да, остальные… А давай в зале спросим, у кого есть Инстаграм? Поднимите руку. У кого есть руку. Инстаграм? Все, вопрос актуален. И это было такое… Знаете... Не у всех, кстати. Не, Не у всех? всех? Да ладно. Представляешь? Обалдеть. Просто остальные, наверное, не знают, что есть Инстаграм. Узнали, сразу подписались. Окей. Э, ваше ваше вот видение того. В Инстаграме на вас подписался Александр Васильевич Масляков. Какую бы самую лучшую шутку вы бы ему написали в ответ? Поехали. Ну, то есть можно пошутить всем, даже тем, у кого нет Инстаграма. Итак, на вас подписался Александр Васильевич Масляков, а вы должны пошутить в ответ. Ну, да. Итак. Дорогие друзья, а у, у кого нет Инстаграма, поднимите руку. просто, Возможно, просто... А, я а, вас вот всех запомнил. У вас нет Инстаграма, да? Да И... ладно, а почему? А? Телефон кнопочный? А, -а, -а, -а. <связь> ну понял, понял. <связь> ладно. Окей. Okay. Ничего, что я? Нормально, нормально, мы с тобой Всё прям понял. сработались. <с per> <серical> <серical> я как раз тебе пару ищу. Итак, поехали. Нормально. На тебя, фарит, не дай бог, подписался Александр Васильевич. Масляков, в ответ, какую шутку ты бы ему написал? Никаких у нас их нет. Понятно, спасибо. А, Александр Васильевич Масляков подписался на вас в Инстаграме. Слушаю. Сказать, что Лига лучше, чем Вышка. Окей, так. Во всем квн мире Александр Васильевич нашел тебя в Инстаграме и подписался на тебя. Ну, я бы чуть-чуть пошутил. Нормально. Итак… Бум! И на тебя подписался Александр Васильевич в Инстаграме. Я бы написал ему так. Мало кто знает, что Леонид Брешнев учился есть помидоры, целуя людей. Спасибо. Подготовились они? А да. Итак, Александр вот Васильевич встретил тебя в Сочи, в Красной Поляне. Говорит, подпишусь на тебя в Инстаграме. Только пошути, пожалуйста. А я не подпишусь на него. Понятно. Так, браво. Ну что, на с... этом все, да, Спасибо. по аплодюрам командам. По... О, есть, есть у Фарида. Давай. Мы просто р... эту визитку проиграли, нам ответ смешный нужный. Давай. Подписался на тебя Александр Васильевич, и ты ему шутка в ответ. Точно не про Сирию. Молодец. Спасибо. Итак. Ирина Ефимовна... Аплодисментами встречаем. Добрый вечер всем. Пред председатель жюри. Добрый вечер, уважаемые команды. А продолжите известные строчки из песни. Главней всего ⁇ погода в доме. Классно. Фарид, аккуратней по сцене, сцену жалко. Главней всего — погода в доме, и кальяны в КФУ. Я думал, сегодня кальяны вспомнят или нет. Все-таки вспомнили. Главней всего — погода в доме. А, можно еще раз, извините? Только для тебя. Главнее всего погода в доме. Как прекрасно вы поете. Благодарю. Макса вернули назад. Главнее всего погода в доме. А холодильник не беда. Специально для Елабуги. Главнее всего. Погода в доме. Мы бы так продолжили. Таштабуран булсабулсан, Идябуран булмасан. Я фарен и гид. Макс вернулся к нам. Только для тебя. А нас сейчас клип будет. Главнее всего Погода в доме. Я выбираю вас. Это голос. Аплодисменты. Еще вариант есть. Бибикей, Встречаем. Главнее всего, погода в доме. Ну а студенту и вообще его вот так. Так. Я откашлюсь, прежде чем для тебя петь. Главнее всего, погода в доме. Главнее всего, допку закрыть. Так, аплодисменты командам. Видимо, Фарид тоже самое хотел спеть. Ирина Ефимовна, у меня тоже есть вариант, Вот представляете, придумал только что шутку. Разрешите, спойте, пожалуйста. Да. За в заключительный, <laughs> сейчас буду, сейчас заключительный буду... раз. Да, сейчас будет Главнее шутка прям. всего погода в доме. А венчий КФУ Махмуд Масхотович. <laughs> вот так вот. Благодарю. Кстати, спасибо ему за поддержку Лиги Кафе, КВН КФУ. У нас остался еще один вопрос от... А, вместо Руслана? Встречаем директор Лиги КВКФУ Харисов Руслан. <звы> Ты знаешь, Рамиль, э, на самом деле мой вопрос украл э, Ильнур. Ну, не то, что украл, он его задал чуть раньше. Тоже хотел связаться да они, с вопрос... Они и конкурсы у нас воруют. Постоянно. Да, ну но это нормально, да. Мы к этому нормально <звы> относимся. <звы> Вот, я бы хотел сделать так. Вот есть э, кто смотрел передачу э, Что где, когда? ЧГК. Смотрели? Там есть, э, когда вот э, 13 сектор, по-моему, называется, когда зрительного зала, ну, условного зрительного зала, конечно же, это э, зрители, телезрители присылают вопрос какой-то, да, из интернета, по-моему, вопрос. В общем, я сейчас подойду к человеку, кто поднимет руку и. А, с, блин, ну прям издеваетесь, да, О, этого? отлично! Вот Давайте, здесь поближе я... есть. Ну, нет, так. ему нельзя давать, а он из Елабуги. Так, отлично, отлично. Не, не то чтобы я принижаю, он в команде КВН играет вот, и Ру не хочет. Руслан, а, вот, а вон тот э, человек, он из Челнов тут, как бы. <свят> <Но> <свят> вот, <свят> вот, <свят> вот здесь вот молодой человек. Пойдем, выйди из тени. Давай. Так, что это за? Вот по это знакомый человек, по-моему. Да, все. Понятно, юниор-лига КВН, дать поаплодируем. Ты как, хочешь ближе подойти или здесь? В общем, давай здесь. А, твой вопрос для команд. Только корректно давай. Что бы вы изобрели, если бы были ученым? Зря к нему подошел, конечно. Да? Нормально, нормально. Хороший Нормальный вопрос. вопрос да? Да, конечно хорошо. Молодец, молодец. Рамиль, от... Вот, сразу фарит вышел. Это, конечно, недобрый знак, но давай. Что бы вы изобрели, если были ученым? Смешную визитку. Как чуял прямо я. А вот так. бум. Давай. Что бы вы изобрели, если были ученым? Шуткоаппарат. Так. Итак, давай еще раз. Что бы вы изобрели, если были бы ученым? Те самые штаны из песни на, на лабутенах. Спасибо, Восхитительные, Дальше. которые. Да, да, да. Очумительные. Что бы вы изобрели, если были ученым? Поводок для фарита ходит, про визитку шутит. <свят> Дальше. Что бы вы изобрели, если были бы ученым? Нормальное название для нашей команды. Так. Это Биби Кутеркул Дальше. Что бы вы изобрели, если были бы ученым? Логику. Дальше. <с <nói> что с тобой? Давай. Смешно стало слишком? Давай. Да не стесняйся. Вот разорвали только что вопросом логика его. Он прям смеется, не может. Давай. Что бы вы изобрели, если были бы ученым? Братан, тебе бегать надо, не вопросы задавать. Это он мне сказал, не переживай. Давай. Зря я пришел сюда. Зря Вот смотри, он обидел ты его, видишь, он сейчас. Подожди, стой, стой, давай. Вопрос. Что бы вы изобрели, если были бы ученым? Седьмой iPhone. Ну, бабок заработать хочу, короче. Все. Давай, обратно бегом, ладно? Итак, еще один вопрос. Нужен еще вопрос? Это надо у жюри спрашивать. Я там в жюри, если что. Жюри говорят, у них есть вопрос. У Ильнура есть вопрос. Все, извини. Да, Еще одного человека из волонтеров обидели, ну. Итак. Итак, Ильнур, давай вопрос. Хочется поговорить о нашем городе. Я люблю наш город, я патриот нашего города. Uh, у меня есть девушка Чулпан, и в Чулнах есть проспект Чулман. Вот эти две вещи меня бесит больше всего вот, э в нашем городе, вот эти дороги. Uh, как, как нужно исправляться? Хочется поднять социальные вопросы, ребят, пока мы все вместе тут собрались, пока есть серьезные люди в зале. Что делать с дорогами? Гульнас, вернись, пожалуйста, со своим вопросом. Шучу. Что делать с дорогами в набережную Челнах? Изобретать. Что делать с дорогами? Полностью вопрос, пожалуйста. Когда-то Василий Гайзов Шахразиев ездил по проспекту Мира на велосипеде, стакан воды. И тогда я задумался, да, нужно что-то делать с дорогами. Что делать с дорогами на Чулмане? Мы не знаем. Спроси у Чулпана. <связывая> Айнур, давай, брат, я в тебя верю. Итак, а что делать с дорогами? Сухолапку, <связывая> россиян. Я даже не понял, но очень смешно было. Итак, что делать с дорогами в набережных Челнах? Лучше всего их обходить. Согласен. Так. Итак, в Набережных Челнах очень большие проблемы с дорогами. Что делать? Братан, у вас только город только. У нас вся страна такая. А От откуда, брат? Ладно. Фарет, гостю, уступи. Конечно. Только потому что Ирина Фемовна выпросит. Нет, потому что его боишься. Итак, спасибо. Что делать с дорогами, брат? Ну, все, что мог, я уже сделал. Осталось вот всем только жилетки раздать на всякий случай. Все. So. Гостеприимный Фарит, а что делать с дорогами? Эй, hey, эй, you... hey. hey, и разминку проиграли. <звы> Итак, аплодисменты командам, аплодисменты нашим. Уважаемым жюри, на этом разминка. Все, окончено, уважаемые жюри. Оценки за, визит, за разминку готовы. Давайте их посмотрим. Итак, по протоколу. По визиткам, то есть непотерянное поколение. 3-3-3-3-3. Три, три, три, три, три. Все судьи 3 балла. Команда КВН. Бум. И лабуга. Отлично. 5, 4, 5, 5, 5. Браво. Хорошие оценки. Следующая команда. Бибикей. Оценки команды Бибикей. 3, 3, 4, 3, 3. Команда нечего терять. Четыре, четыре, четыре, три, три. Команда КВН не твоя. Четыре, три, три, три, четыре. Команда Т-9. Четыре, три, три, три, три. Одна четверка, все тройки. Команда тут и там. 5, 4, 5. 5, 5. И команда сборная Елабужского института КФУ. 4, 3, 4, 4, 4. Вот такие у нас оценки за конкурс «Разминка». Огромное спасибо коллеге нашего жюри. Команды, мы вас отправляем готовиться за кулисы. Подъехал к принц на белом коне. Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99. 99.